Всем привет дорогие друзья, с вами все так я, Вули, и да, сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задали под вашим видео, спасибо большое, что очень проактивничали под ним, 455 просмотров, это прям очень классно Также сегодня выйдет еще один видеоролик, там по Роблоксу, там это не важно, вы все увидите, это будет достаточно интересно, вот, сегодня мы ответим на все ваши вопросы, которые вы задали, ну и давайте приступим а, Вули, привет. Хорошо, что ты вернулся, ты нервничаешь, наверное, просто отвык делать видеоролики, да. Есть такое немножко, я хочу задать тебе три вопроса, погнали. Как тебе в итоге релиз Хоу номер 2? Ну, если вы заметили, то я пропал сразу после релиза, и помимо Блезни, я немного ожидал другого от релиза, потому что, смотрите... Нет, они сделали релиз, это классная анимация, но за полную стоимость, которую они сделали, там слишком сырая игра, слишком недоработанная DLC, да и игра меня в целом не впечатлила, то есть, получив бэтку, мы, грубо говоря... Получили то же самое, что и получили по итогу. Мне игра вообще не понравилась, но, типа, я отдельный видеоролик сделаю по этому поводу. и расскажу все, что думаю, все, что я ожидал, все, что ожидали игроки и так далее, будет отдельный видеоролик. К этому мы вернемся к вопросу, как ты относишься к хейтерам. В последнее время хейтеров не замечал, но если есть люди, которым не нравится мой контент, ну, такие, наверное, есть, то, соответственно ну им просто не нравится в целом нормально тоже есть -то критики своего контента если критика обоснованная то даже человек могут обсудить эту тему спросить как можно что-то улучшить как можно что-то изменить но в целом как-то да когда будут стримы стримы постараюсь делать как будет больше времени наверное будут стримы если они не будут то на выходных а если не будут на выходных то ну либо каждый выходный либо через выходные но это надо будет все решать по времени потому что сейчас очень много различных дел Окей, okay, здесь просто комментарии, тут когда продолжение, как задумали разрабы. А, так, ну, данную серию видеороликов у меня вышла достаточно давно. Вышла всего одна серия, я обещал продолжение, к сожалению, так его не сделал. Наверное, эту серию я продолжу чуть позже, может быть, где-то к весне. И там будет, ну прям, я все сделал, прям очень классно получится. По крайней мере, я хочу так сделать. Так, а более рад тебя видеть, наконец-то будут ролики. Да, спасибо большое за комментарий. Так, вопросики. Ого, вот, целый хоть. Окей, первое. Какую страну хотел бы посетить? Ну, на самом деле, э, как бы это ни прозвучало в Америку, у меня сейчас в Америке живет лучший друг, поэтому как-то... Так, в Америке вроде классно, но типа, если не отталкиваюсь на политику, почему Авули? А, вроде уже говорил кому-то, Авули, просто у меня раньше был другой никнейм этого канала, он был 32 кстати, под этим никнеймом у меня выходили первые видеоролики, связанные с председателем, это было уже очень давно, это только вышел, по-моему, первая часть, ну, полная часть Холдмейпера. Вот. А, и я понял, что 3.32 звучит, ну, не круто, да? Как минимум. Потому что звучит это странно. Но трескается того, что это значит. Хотя Ули тоже звучит странно. Но, типа, я просто пытался подарить что-то похожее. Я зашел в рандомайзер. Начал вводить различные с первого буквы А там и так далее. Начал крутить эту штучку, да, и мне выпало там Абули, я такой, типа, надо заменить что-то, мне в этом не понравилось, я поставил в AMI, такой Абули, о, классно. Прогуглил такой никнейм на ютубе, такого никнейма нет индивидуальный никнейм, это классно. Какие смотрел аниме? Аниме особо не смотрю, но, типа, как бы сказать, я смотрел некоторые аниме, они популярные, ну, вот Патчмент, в основном, он крутой, <laughs> хотя многим он не нравится, и не знаю, зачего за чего, офигенно <laughs> по мне... Коротенькая, но очень прикольная немножко вот а Дальше Нагатора Нагатора Я не помню, давно смотрел на самом деле Вот Наруто начал смотреть на ну, Наруто хрень Потому что я объясню почему а... Не в обиду фанатам Наруто Но я просто не могу смотреть аниме Которые там драки идут по 20-30 серий То есть там я посмотрел начало Когда они пули по лодке Это было, по-моему, серии 5 Они просто пули по реке И рассказываются истории Это немного мне не нравится Вот еще там было куча аниме то есть типа ä, намбака тюрьма я не помню как она называется по нормальному то про тюрьму намбака да и ну были еще пару тройку аниме но я именно особо не увлекаюсь потому что времени особо нет Ну, то есть типа иногда мне бывает такое то что я прям заграюсь желанием все какое-то аниме причем я не смотрю крупное аниме это мне не нравится вот сейчас я планирую посмотреть про Анечка, Анечка, шпионская семья, там что-то такое Вот, где Анечка, главная героиня, маленькая девочка И там, типа, отец прикольно будет На самом деле, я посмотрю, ну, постараюсь посмотреть, по крайней мере Посмотрю на свое время а, Так, четвертый вопрос, будут ли не только игры и так далее Ну, на моем канале выходит вообще разный контент Помимо игр, по-моему, я делал разговоры, видеоролики, топ ютуберов и так далее Но это все связано с играми Будет ли именно летсплей по играм в летсплее? Если найду такую игру, которую нужно будет сделать в сделаю. Ну, просто объясню, почему я не делал в Это неинтересно. Ну, то есть... Я не мог чтобы делать это классно, я не куплено, чтобы пытаться это классно, я не могу сидеть, э, ну, допустим, проходить игру 50 минут и на, на протяжении 50 минут давать свои мысли. Поэтому мне проще делать коротенький видеоролик, где я вкратце все выложу, расскажу и так далее. Вот ли коллабы с другими ютубером, Не знаю, когда давно ты меня смотришь, но коллабы у меня уже были, причем не одни, я снимал с Лексом, с Лехой Смертником с ab 7 Джоко, ну, из комьюнити Хэллоу Нейвер. Но если есть ютуберы не из Хэллоу Neighbor, то которые хотят снимать видеоролики, всегда готов, всегда рад и так далее. Также коллабы будут продолжаться и, и так далее. Я просто если я ищу, найду единомышленников, которые, ну, делают что-то похожее, либо какой-то мне будет похожий видеоролик на чей-то, я найду ютубера, которым я могу сделать коллаб, я сделаю с ним коллаб. То есть, типа, коллабы это вообще хорошо. Вот. Цель на 23 год, ну, наверное, за 23 год 100% мы апнем 2000 подписчиков. Думаю, если буду заниматься активным каналом, даже 3. Если прям летом будет стрелять канал, как в прошлом году, то, наверное, тысяч апнем. Вот. 5000 подписчиков. Розыгрыши поделать вам, нет? типа, такие мелкие. А ничего не придумал. Был ли у тебя такое? что бывает есть асидия, а потом мы сомнёмся в идее, да, постоянно есть. Ну, то есть, типа, мне постоянно в голову, особенно перед сном, приходит огромная куча гениальных идей, я их записываю на планшет, у меня планшет, типа, я не знаю, как это объяснить, на котором можно рисовать, и там можно, типа, сделать заметку, вот. Записываю на планшет заметки все идеи. Подожди просыпаюсь и уже на голову, когда вот проснулся. обдумываю, как можно реализовать эти идеи. Кстати, большинство видео вот, и топ-ютуберов по Hello Neighbor и так далее пришли на мне вот перед сном. Поэтому часть идеи, конечно, я не реализовал, потому что их либо тяжело реализовать, либо, ну, невозможно, вот. Так, следующий вопросик, спасибо, кстати, за вопросы, да, вот. Абули, привет, чем тебя заинтересовала играх Hello Neighbor? Ну, это одна из первых игр, в которые я вообще поиграл. Изначально я играл, вообще не парился, что там за сюжет, что там происходит и так далее. Потом мне просто все этим. Я как-то, мне повезло или не повезло, я не знаю, попасть на видео ютубера, а, как раз-таки Лекс, он начал, а, там, делать какие-то теории странные, я смотрю на это и думаю, да, да, это чел шарит. Потом начинаю разбираться сам, копаться в сюжете, общаться... И смотреть на других ютуберов, и да, это классно. Какая любимая часть? Ну, это, наверное, 2016 год, если в плане, типа, <laughs> таких крупных. 2016 год, первая часть, Холло Либо же четвертая альфа, если такие смотреть. В плане, потому что четвертая альфа, первая альфа, которую я поиграл. Чай, кофе или какао, чай, наверное, потому что чаечек очень кайфово особенно зимой. Кофе я не особо люблю, и типа я кофе могу выпить, но это где-то в Маке, наверное, либо где-то еще, потому что, ну, не такой уж я и любитель этого всего. Я люблю только сладкий кофе, поэтому, да. А как думаешь, какое будет будущее у Хэллоуныбр? Ну, наверное, будет Хэллоуныбр 3, <laughs> что логично. Но я не могу твердо утверждать. Обязательно там будут какие-то DLC, дополнения и так далее. Игра явно не загнется, от этого, даже если не то подписчики найдут что-то похожее. Подписчики, любители этой франшизы найдут что-то похожее, вот. Следующий вопрос отведался. ответус сказать, В чем Сива? Врать. <см> Могу ответить только в фильме «Брат» Сива в правде, вот. Темный или светлая, нефильтрованное, вот. Ну и давай нормальный вопрос. Было ли выгорание похолона? Да, было. Как раз таки из-за этого я не стал делать видео по ней. Я пытался ее пройти, пытался пройти вторую часть, ну, правда, я не знаю, как это объяснить Ну, нет желания, мне не понравилась Игра, вот Понравился Теховый номер 2? Уже ответил чуть выше, нет Будет ли новый конкурс? Конкурсы обязательно, да, будет, Потому что есть люди, которые хотят поиграть в игру Которые хотят поиграть не только в эту игру поэтому конкурс будет не только, например, сосед Там будут различные, ну, то есть я придумаю, чем заняться Но они будут на такие суммы, как Типа 2 500 Вот 2 500 будет конкурс, 3000 000 500, ну, то есть как-то вот так вот будем распределять а будешь снимать видео по Hello Neighbor всегда, или придешь на другие игры. Я не знаю, заметил ли ты или нет, но в последнее время на моем канале выходит минимальное количество пресс инсед и типа по Playtime начал снимать. Поплейтай, проект Playtime, Playtime. И у меня комьюнити от этой игры тоже пришло, поэтому помимо теперь Hello Neighbor я снимаю еще. Все игры, связанные с Поппи Плейтаймом, ваги и так далее, вот. Ну и всякие различные инди-хоры, также буду затрагивать по типу ФНАФ и так далее. Вот. А, хочешь ли ты снимать на своем летсплее танков? Нет, не хочу. Объясню, почему. В целом, идея летсплеев мне сама не нравится. Ну, сама по себе. То, что я буду делать в летсплее, потому что я его сам уже выше, то что у меня не получится. Вот. Блицы uh, обычные, еще вопрос, может ли кто-то из вас участвовать в видео? Да, любой из моих подписчиков может спокойно поучаствовать в видео. То есть, типа, если мне потребуется какая-то помощь от вас, я об этом напишу в дискордике, как раз-таки в дискордике, поэтому и надо быть, чтобы не пропустить такие моменты. В основном, кстати, мне в дискорде пишут, если хотят со мной снять видео, либо uh, как-то со мной поизводить либо что-то от меня хотят, пишут мне в дискордике, я отвечаю людям как-то участвовать с ними. Uh, Танки я не буду снимать, потому что, ну, во-первых, не моя тематика, и, ну, не моя тематика. У меня есть, я играю в и в ТФТ, но, типа, снимать я не хочу. Так, Аболи, привет, отвечай. Холон номер один или Холон номер два? Холон номер один, скорее всего. Кто твой любимый ютубер? смотри. Если связан экспресс-сосед Lex, если не связан экспресс-сосед, то, объективно, мне нравится Мистер Бист, наверное, да. Мафроман топ, кому как, мне кажется, да, крутой чел. Секретный Neighbor, крутая игра, ну, такое себе на самом деле, была бы большая аудитория, у этой игры была бы крутой. Каких ютуберов по Холон смотришь, предпочитаю не смотреть ютуберов по Холон иногда захожу на ваши каналы, на каналы своих подписчиков, на каналы людей, с которыми я когда взаимодействовал, но так, чтобы назвать, что я смотрю какие-либо видеоролики по Холон нет, не смотрю. Как переводится, ага... А, так, какие окей, за Закула, разработчики угу. Так, ладно, что? Хорошо Тебе нравится, Муму? -му. Что? Ладно. Тебе заказывали хоть раз рекламу? Да, было такое Любишь Портал 2? Портал 2, нормально играю, В комментарии смешные, кайда стрим Я не знаю, скоро Возможно Будет председать Secrets of the Park, не знаю, если прям, ну, типа, Не напиши в комментариях, большое количество людей, что хотим. Secrets of the Park, будет секрет of the Park, Всё от вас зависит. Когда у тебя будут стримы? Отвечаю, скоро. Когда пойдем в КС? Не знаю, спишемся. Когда проявил Пётр Третий? 1700, ну, 1700-е годы, ладно, какие-то там. Я не помню А Аули, рад тебя видеть Самое первое видео Вопрос-ответ длится 8 минут Скорее всего, да Я не помню Хоу номер 2 ужасная игра Я бы не сказал ужасная Но просто не мое Мофферман топ Что у вас за идея с мафроманом. Ладно Это не билд Это не билд -клонс. Не буду отвечать Стилл Молодцы, что объясняют Что обновляет. Ага Никак Вообще Кетчуп или джем Наверное, джем. Ну, джем вкуснее, по крайней мере. Смотришь э, Just э, Fatty? Нет, не смотрю. Так, э, песни не слушаю. Как ты отношусь к игре Garden of Banda? На что? Дайте я посмотрю, что это за игра. Никак не отношусь. Ну, нет, какой-то. Ладно. Хороший вопрос. Э, на что подкалку в десятом вопросе? Э, ну, да. Ладно, и выкупил Танибилд, и поэтому Хлона Брод... Ладно, закажешь когда-нибудь рекламу Монкросаут? Когда-нибудь... Кам... Закажешь когда-нибудь рекламу, <laughs> зачем мне заказывать рекламу <laughs> Монкросаут? Но если меня, ты имеешь в виду, что меня закажут, то я не знаю, пускай заказывают. Деньги никогда не бывают лишние, потому что если деньги идут вам на розыгрыш. больше когда-нибудь снять карты для Горисмода? Или, например, на играх, на стримах играть. в них не знаю, возможно, если захотите, будем играть в Секреты Секрет Эйбр стали делать плохие скины. Я про те, которые просто скины ребенка и смотрят в чем-то... Давно не заходил в Секрет Эйбр. <laughs> Какая сейчас лучшая игра во вселенной Холоный Neighbor Первая часть. Объективная. Даже учитывая альфа и бета, и даже Холог С прототип. Ну, первая часть все так же. Знаешь, испанский си. Я бы здесь поняла Читал ужасы Фазберы, да, читал Смотрел Крик, а, нет, не посмотрел Кстати, культовое кино До сих пор не доходит а Почему я написал этот вопрос, я не знаю Будут еще конкурсы, да, будут Можно поговорить с тобой в ДС на важную тему? Да, в целом можно, пишите у вас. Отвечу, я первый, я второй да. Все В целом, спасибо за комментарии, их достаточно много Получилось, надеюсь, на все вопросы я ваш ответил Если я что-то проигнорировал, Но это не из мысла, потому что Просто на что-то не хочу отвечать. Или нахожу... Ну, да. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи. Всем как бы пока. все хорошего. До свидания.